Ах, вырвался, что да, я его. Профукал. И, короче, поднял леску он. Только камеру выключил, он клюнул. Это цепь хороший идет. Вау, вау, вау, вау, вау, друзья. Вот такой вот монстр попался. На сегодняшний день самый здоровенный. Друзья, смотрите, вот он. Прям во всю длину. Сантиметров 35 он есть. Смотрите, у него здесь вот загноение какое-то. Вот, жабру ему, видать, кто-то содрал. Взялся он вот так вот, видите, Сейчас проверим, снимаю я, не? Ну, вот такой вот монстр, друзья, вот со мной, короче, по сравнению с моим хавальником. Его хавальник, ай-яй-яй, дергается он, короче. Вообще нормальный прям зачетный ротан такой. Грамм 700 будет точно, друзья. Вот, ставим лайк, короче, подписываемся на канал. Этот видос один из почти что уже 300 видосов рыбалки на ротана. Видео у меня очень много, так что подписывайтесь и смотрите мой канал, ребятки. Все, давайте продолжаю дальше снимать. Фишермен Хунтер зовет вас все на канал. Ставьте лайки и колокольчик.